Всем привет, ребята, с вами я, СуперПро, в игре World of Tanks, и сегодня со мной Анютка, вот, поприветствуйся. Привет, привет. Угу. Да, вот первый бой мы решили на девятках. Ну, ну наверное, да. Так, блин, он скрылся. Ой-ой-ой. Брай. -ой. Я немножко отгреб. Они немножко наполнятся. А? Ну да. Так, интересно, попаду вот так. Ну, давай, Центрион, выкатись. Угу. Ага, он там в аффентрайдер. Блин, как он ему... Блин, он укатился. Тоже хотел по нему выстрелить. Вообще удивительно. Так, сейчас, конечно, на холм вставать мне не вариант, потому что засветят. А я бы не хотел отгребать второй раз. Ага, Центрион сейчас кажется. Блин, я его не пробил. Зато он меня как пробил, блин, голдовым фугасом. Так, надо бы отъехать. Так. Наконец-то этого стандарта Б убили. Он всегда стрелял в неожиданный момент. Хорошо, что я отъехал, иначе бы я сейчас снова получил от Центуриона. Хорошо, хоть арта не попадает. Ой, моё Центурион сюда приехал. Фух. Фу реально ты не делал. Да. Так. Так, ну вроде что-то начали тащить. Ага, там леопард. Да. Ну да. Вроде бабаха убрал всех, кого требовалось. Сейчас главное нам на их бабаху не нарваться. Она там тяжеленькая была. А. Ага, его норта, блин, как-то поздно выстрелил. Что-то я вообще ноль урона нанес, блин. Да, маловато будет. Я две четыреста два. Нормально. Эль. Все минусу. Победа. Так, ну давай сейчас бой на десятках, и будем заканчивать наше видео. Это единственная десятка у тебя? Ну да, я мало играю. И плохо. Нет. Это самая худшая десятка, что есть в игре. Ну, я понял уже. Зачем ты её качал? Ну, когда-то я думал, что она наоборот крутая. Сам не знаю, почему я так думал. Да, пока я доберусь до места, как бы пройдет уже полбоя. Ну да. Я смог выцелить его рядом с дулом. Ну АМХ походу и поехал на базу разобраться. Mm -hmm. Думаю нам пока не стоит на базу ехать. Так, тут никто не светится. А нет, засветился. Блин. Рассчитывал попасть Что-то у меня все гуслят. Пробить не могут. А я их не могу увидеть. Меня у фильтратера даже голдой пробить не может. Хорошо. Ну да. Пока он не может этого сделать, это хорошо. Если он сможет это сделать, то уже будет не до смеха. Он может пробить довольно сильно. не светится? ну выкачусь сюда рискнул? <смех> <смех> Во фентрайдер на фугасы перешел. Зачем то? <смех> <смех> Объект тоже. Они теперь фугасами стреляют, по мне, и сносят копейки. Что-то реально, где все, блин? Не светятся вообще никто. Уже что-то наугад хочется начать стрелять просто. <смех> <смех> О, наконец-то хотя бы конвей высветился. По нему я смог в борду дать. Так, по мне арта начала стрелять. Ага, и вот эмэкс высветился. Ну, там, Артапа мне не попала, к счастью. А, он там еще объект высветился. Так, отлично. Забрала им Иксы. Так, объект не может меня пробить. Зато я его сейчас смогу. Как только он снова вылезет. Потому что теперь я хотя бы знаю, где он. Не попал, круто. Промахнулся по башне. Капец, арта уничтожила Эмили. Чё он на месте-то встал вообще? Ага, объект меня пробил. Прямо да, да, Ага. А. Таран. Все, закидали. Ну? Касарь 500 нанес урона и 8000 натанковал. натанковал. Два фрага еще умудрился сделать. Нормально так натанковал. Ну, у меня бывало и больше. Ладно, ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравилась эта серия? Ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал и на канал Анюки. Вот ссылку я её, на ее канал оставлю в описании. Всем пока, ребята.